Да, ребят, я сразу расшаркаюсь. В общем, первая версия моей лекции, она чуть меньше часа выходила. С помощью вообще никаких нереальных каких-то пыток меня заставили свести ее до там, 20 минут, но я не знаю. Я воспользуюсь тем, что в первой лекции, ну по итогам первой лекции было немного вопросов, поэтому я отведенные те самые 15 минут, пожалуй, как бы загробастую себе и постараюсь себе ни в чем не отказывать. Да, сегодня мы поговорим про сон, и прежде всего у меня вопрос по поводу, кто сегодня выспался? Немного, да, немного. А кто выспался, похлопайте. <плёк> Тоже немного, то есть где-то половина ребят где-то зависли. Окей, 15 минут про сон. Как правило, почему сон? Почему я выбрал эту тему? Потому что вроде бы все этим занимаются, но мало кто представляет что это такое и что конкретно происходит э, с нашим организмом, с нами самими в этом состоянии, казалось бы, привычным, Когда мы говорим сон, как правило, мы видим что-то, вот что-то вот такое. Это в лучшем случае. Вот это вот сон. Я сказал сон, в голове у большинства, наверное, нарисовалась примерно такая картина, это в лучшем случае. В худшем случае могу присниться я. И это будет нормальный плотный хоррор. Как бы. Поэтому... Чтобы разрушить этот миф, э -э, ну, в принципе, я, я и здесь. Я начну с 8, седьмого веков до нашей эры. Супанишат. Уже тогда, задолго до христианства, задолго до буддизма, анонимные мыслители уже сформулировали три вида, три состояния существования человека, а именно, подчеркиваю, существование человека. По их мнению, существует в трех состояниях: бодрствование, привычное нам сон без сновидений и сон со сновидениями. Это восточный взгляд, восточные философии на эти состояния. Западная натурофилософия в лице, например, Аристотеля, выражалась намного более приземленными, конкретными вещами. А вот, то есть что-то среднее между жизнью и смертью, это вот про сон. Причем древнегреческая мифология ставила сон, сопоставляла точнее, сон с, и ставила на одну полку с такими ну, мрачными понятиями. У сна, у персонифицированного бога сна, который носил имя гипноз, был брат Танатос, брат-близнец, смерть. То есть сон и смерть – это братья-близнецы. Причем родились они от союза Нюкты и Эреба, то есть ночи и мрака. То есть вы представляете, насколько ну, в каких категориях мыслили мыслители того времени. Теперь отмотаем время на нашу, в новейшую историю, и мы будем пользоваться вполне конкретной, вполне такой суровой, если позволите, суровым определением сна. То есть некое генетически обусловленное состояние, характеризующееся последовательной сменой определенных полиграфических картин. Вот так вот. Чуть позже вы поймете, что это такое. Звучит это, конечно, странно, но в принципе ничего сложного. Итак, это к... К... я заранее подкладываю себе подушечку, потому что эта тема порождает массу вопросов, и, как правило, они не относятся к сну, а к некоторым сопредельным областям, и не факт, что это про сон. Чуть позже вы поймете, почему. Итак, методы исследования сна. Прежде всего нам нужно определить, «Спит ли человек или он умер?» Ну, не самая тривиальная задача, потому что если человек находится в спокойном состоянии, с закрытыми глазами, не совершает каких-либо телодвижений, мы не можем однозначно сказать, спит он или просто притворяется. Поэтому есть необходимый достаточный минимум для того, чтобы констатировать факт того, что человек спит. А Для этого нам нужно знать три вещи об организме. Это состояние его суммарной электрической активности мозга, состояние глазных мышц наружного слоя сетчатки, электрооколография и электромиография, биоэлектрические потенциалы мышц, причем не всех мышц, а именно скелетных, которые отвечают за наши движения. Теперь немного физиологии. Вам придется потерпеть три слайда, здесь терминология и так далее, но дальше будет попроще. Это как мы бодрствуем. Ребята, напрягитесь. Здесь всего-то я сейчас сильно упростил, потому что реальная картина намного сложнее, намного интереснее и так далее. Но чтобы впихнуться в формат, я, насколько мог себе позволить, все-таки попытался это сделать. Здесь три главных действующих лица. Это корковые структуры, это центры сна в промежуточном мозге и активирующая ректикулярная формация в стволе головного мозга. Держитесь. Итак, как мы бодрствуем? Корковые структуры находятся в тоническом напряжении. Они в силу своего состояния оказывают подавляющее влияние на центры сна в промежуточном мозге. В этом состоянии центры сна оказываются в таком угнетенном состоянии и не функционируют. Это приводит к тому, что ретикулярная формация, ну, представьте себе, как некий вентиль, он открыт. И эта открытость ретикулярной формации, позволяет ей проводить активирующие влияние. Это касается по большей части аферентных возбуждений, которые идут от наших рецепторов. Это зрение, слух, осязание и прочее, прочее. Я не буду сейчас, опять же, реальная картина намного сложнее. Это упрощение, сильное упрощение. Главное, что вы должны понять из этого слайда, это то, что если мы что-то чувствуем, если мы что-то воспринимаем и осязаем, да, мы как-то взаимодействуем и получаем информацию из внешнего мира, мы бодрствуем. Следующее. Как мы спим? Когда тоническое напряжение корковых структур ослабевает, они, соответственно, уменьшают свое подавляющее воздействие на центры сна, они по этому поводу сильно радуются и оказывают, они уже как бы начинают работать в полную силу и оказывают уже блокирующее влияние на ту самую ретикулярную информацию, которая проводит эти самые возбуждения, афферентные. В этом случае мы отсекаемся от внешнего мира, мы не видим, мы не слышим, точнее мы видим и слышим, но мы не воспринимаем эту информацию два примера чтобы вам было проще понять боткин в практике боткина был случай у него был в клинике у него наблюдался пациент у которого из сенсорики работал только один глаз и одно ухо это все что он мог себе позволить по поводу информации из внешнего мира как только ему перекрывали эти каналы а именно затыкали ухо и закрывали глаз пациент засыпал Отсечение внешней информации приводит к тому, что мозг засыпает. Опять же, это упрощение, но это достаточно для понимания механизма. А, помимо всего прочего, казалось бы, да, механизм понятен, в принципе, более-менее простой, но это, этот процесс циклический. То есть Мы каждую ночь впадаем в это состояние и каждое утро выходим из этого состояния. Процесс циклический. Опять же, сильное упрощение, но за это отвечает механизм наших внутренних часов, нашего внутреннего нейробиохимического роликса, который вмонтирован в черепную коробку каждого сидящего здесь. Чем он представлен? Это очень небольшие образования в передней части гипоталамуса. Это 20 тысяч нейронов, это парное образование по 10 тысяч нейронов. В масштабах мозга это, это меньше, чем минимум. Это наши биологические часы. Именно они регулируют все наши циклические процессы. Не только сон. Просто в разрезе моего сегодняшнего доклада мы ссылаемся на это. Помимо этого, каждую ночь происходит подстройка нашего организма с помощью вот этого механизма к планетарным ритмам: день, ночь, тьма, свет и так далее, и так далее. Как это происходит? Главное, что нас интересует в планетарном ритме и э, корреляции наш, ритмики нашего организма с планетарным, это, естественно, циклы день-ночь. Э, для этого существуют ретиногипоталамические пути. Простите, опять же, за терминологию. Они э, работают обособленно, точнее, не то что обособленно, э, от зрительных рецепторов, Ведут два пути. В общем. Первый это зрительный анализатор, это который позволяет нам видеть и осознавать то, что мы делаем, бодрствуем и так далее. И так далее. А второе, которое реагирует на циклы день-ночь, который сообщает нам, что сейчас темнеет, только темнеет, все, никакой больше информации, либо светлеет. С помощью этого механизма происходит подстройка наших биоритмов к планетарному ритму. Причем биоритм немного не совпадает с планетарным. То есть планетарный мы привыкли думать, что это 24 часа, а биологический 24,8 у человека. У крыс от 20 до 28 часов. Не задавайте мне вопрос, почему у крыс так, я не знаю, никто не знает. Вот по факту. Фу, сейчас будет попроще и поинтересней. Как выглядит сон? Вот так вот. <свист> <свист> Восхищайтесь, ребята! Сейчас мы рассмотрим поподробнее, что именно здесь происходит. Ну, начнем с бодрствования. Здесь главное, что, на что нужно смотреть, это на чистоту. То есть мы договорились, что электроэнцефалограмма – это суммарная электрическая активность мозга, головного мозга. А бодрствование. Чистота довольно мощная. То есть здесь мы живем, это мы с вами здесь и сейчас. Мы что-то делаем, кто-то что-то пьет. Мы смотрим, пытаемся переварить всю эту ересь, которую я здесь несу. Нормальный режим нашей, нашей жизни. А как только подходит момент к тому, чтобы пора бы уже, наверное, и поспать, мы оказываемся в первой стадии ортодоксального сна, он же медленный сон. Это очень поверхностный сон. Это мы одной ногой находимся во сне, другой ногой находимся в бодрствовании. Это очень легко пробудимая стадия, то есть это что-то вроде дремы. Интересное в этой стадии что? То, что здесь работает гипноз. В этой стадии работает гипнопедия, обучение во сне. И эта стадия в процессе сна, мы проходим ее только один раз. Ну, в принципе, все. Вторая стадия ортодоксального сна. Это уже нормальный привычный нам сон. Об этом нам сигнализируют сонные веретена в правой части графика. Как только регистрируется на ЭЭГ первое сонное веретено, мы можем спокойно говорить о том, что человек заснул, ну, организм заснул, и все, можно расслабиться и заниматься своими делами в более-менее расслабленном режиме. А помимо этого, во второй стадии ортодоксального сна встречается очень часто, Интересное электроэнцефалографическое событие, как К-комплекс. Что в нем интересного? То, что этот феномен не один в один, но очень похож на то, что происходит с мозгом во время эпилептического припадка. Причем в, в нормальном классическом хорошем эпилептическом припадке, естественно, это К-комплекс он более выражен, более продолжителен, более интенсивен. Но тем не менее, картина сопоставима с ним. Они очень похожи. Причем это норма. Если К-комплекс регистрируется во второй стадии ортодоксального сна, значит, все в порядке. Причем на этой стадии также возможно выявление некой эпилептической активности, которая присуща конкретному организму, если в состоянии бодрствования она не раскрыта. То есть на моем личном опыте был такой эпизод, когда я стригся в парикмахерской, и дама, 43 лет, рожавшая, ну то есть вдруг впала в эпилептический припадок, хотя до этого у нее ничего не регистрировалось, пришлось как бы принять участие во всем этом действии, но для нее самой это был шок. То есть, Но если бы, да, я понимаю, что это не самая частая мысль, которая приходит в голову там, нам с вами. Если бы она задалась вопросом, то именно на этой стадии, именно из-за специфики появления и вообще характеристики как комплексов можно было бы предупредить возможность того, что она, скажем, может рано или поздно впасть в эти состояния. Третья-четвертая стадия ортодоксального сна, как правило, объединяются в, под общим названием, под общим таким лейблом «дельта-сон». Это самый глубокий сон. Это… Это вот мы как трупики практически. Почему? Потому что здесь наша физиология на минимуме. Это минимальная частота сердечных сокращений, это минимальная частота дыхания, это минимальное артериальное давление, минимальная частота ЭЭГ. То есть здесь наша физиология на нижней границе нормы. Причем шаг влево, шаг вправо – это уже какая-либо патология и грозит очень печальными последствиями. За пределы, за пределы которой выходить нежелательно. Как только кончается третья-четвертая стадия, которую мы договорились называть дельта-сном ортодоксального сна, резко переключаемся в парадоксальный сон. Здесь резко меняется частота ЭГЭ, здесь мы видим сны. В противовес предыдущему минимуму физиологическому здесь... Физиологическое, физиологический хаос творится, то есть здесь у нас аритмия дыхательная, здесь у нас аритмия сердечная, здесь у нас бешеный эмоциональный фон, чуть позже поймете почему, здесь у нас включается вот быстрое движение глаз, то есть здесь в принципе есть мнение, ну такое, не мнение даже, а аналогия с тем, что это такая еженочная проверка нашего организма на жизнеспособность. В медицинской практике замечено, что смертность среди тяжело больных людей она тяготеет к утренним часам. Именно тогда, когда преобладает парадоксальная фаза сна. Как раз, когда наша физиология пляшет такой лютый хип-хоп, что просто не каждому пожелаешь. Но когда мы веселые, бодры, молодые, у нас все хорошо со здоровьем, с сердцем, с сосудами и так далее, мы с удовольствием легко... Не замечая этого, проходим ее. Но если у нас какие-то проблемы в организме, которые связаны прежде всего с сердечно-сосудистой системой, это очень как аукнется. Но в принципе по, картинам, по картине сна все следующее. Это то, что происходит с нами в течение ночи, а именно фазы сна в целом. Вот здесь можно остановиться поподробнее, потому что здесь куча информации. Прежде всего... Стадия 1. Ортодоксального сна. Мы оказываемся в ней один раз. Видно? Окей. Последовательное, скажем так, опускание до четвертой стадии. Видно? Окей. Каждое э, с завершением ортодоксальной фазы резкий переход в парадоксальный сон. Видим. С переходом в ортодоксальную фазу резкое повышение психической активности и движения глаз. Сейчас мужчины, вот вам будет прям очень интересно. <с thoroughly> многие, наверное, сталкивались, очень многие сталкивались с циклическими эрекциями. Не обязательно циклическими, но какие-то эрекции вы наблюдали за собой. Причем это не обязательно касается мужчин, это касается и женщин, потому что пещеристые тела есть как и у женщин, так и у мужчин. Но э, при переходе в ортодоксальную фазу сна наблюдается циклическая эрекция. То есть с каждым переходом в парадоксальную фазу регистрируется эрекция. Почему это происходит? Многие из вас, наверное, сейчас это связывают с каким-то эротическим содержанием сна. Нет. Это никак не связано с содержанием сна. Это некий физиологический феномен, который коррелирует с переходом в парадоксальный сон. Причем, несмотря на то, что никто не знает природу этого феномена, почему он происходит и его механизм возникновения, этот феномен используется в дифференциальной диагностике импотенции. То есть, если мужчина жалуется на импотенцию, его кладут спать, специальными методами регистрируют, если в течение, сна, в течение времени сна регистрируется достаточная интенсивность и продолжительность эрекции, то скорее всего, сразу же отсекается, причина импотенции имеет психогенный характер. Если же в течение парадоксального сна, фазы парадоксального сна не регистрируется достаточной продолжительности и интенсивности реакции, скорее всего, причина соматическая. То есть, несмотря на то, что мы не знаем, почему это происходит, мы можем диагностировать те иные расстройства. Дальше. Можно заметить, что левая часть графика отличается от правой части графика. То есть то, что идет в начале сна, немного отличается от того, что ближе к утру. А, причем у животных, которые принято рассматривать как некие модели человека, исследуя которые выводы проецируются на человека, такого не происходит. То есть у них картина сна ночного, она, ну, скажем, симметричная. То, что в начале ночи и ближе к утру, они соотносятся, и таких вопросов не возникает. Ученые долго бились по поводу того, как объяснить вот этот феномен, ну, нашлось объяснение, это влияние цивилизации. У нас есть 8 рабочий день, у нас есть в 8, 8 утра там, на завод, грубо говоря, да, вечером с работы, заниматься своими делами, и там уже ближе к полуночи отойти в сон. Это не самый адекватный способ спать, скажем так, если соотносить его с нашей физиологией. Но чуть позже об этом поподробнее. То есть это наш организм прогибается под требования цивилизации. Это структура сна. Тоже здесь долго задерживаться не будем. Здесь главное, что просто пробежимся по цифрам. Первая стадия 5-7%. В некоторых источниках публикуется то, что норма это там, до 10-12%. Но вообще другие источники говорят о том, что если 5-7% превышается, это повод говорить о расстройстве сна. Это вот как раз про гипнопедию, гипноз и прочее, и прочее. Если не регистрируется переход во вторую стадию ортодоксального сна в течение 20 минут, а именно выход из стадии 1 в стадию 2, это повод задуматься, что-то не так. Стадия 2, 50%, сонные веретёны к комплексы, где в принципе кроме этого ничего интересного не происходит. Стадия дельта сна, 3-4, суммарно примерно 20%. Запомните эту цифру. Парадоксальный сон, примерно 20%. Ну, в принципе, все. Дальше. Режимы сон-бодрствования. То, как меняется картина, и, ну, картина сна и режим сна с течением, ну, скажем, развития организма. Красные бодрствования, синий сон. То есть, новорожденные спят очень даже неплохо. По большей части, по большую часть времени вообще они спят. Я сейчас не буду вдаваться в физиологические тонкости процесса, как факт. К одному году ребенок уже напоминает нам наш режим сна. То есть один некий большой промежуток, где он проводит, там, скажем, в состоянии покоя, плюс два дневных сна. Четыре года ребенок идет в детский сад. Он продолжает также одним большим отрезком спать, ну, скажем, в ночном режиме, плюс дневной сон. К 10 годам картина стабилизируется, и мы имеем более-менее приличную, ну, за исключением вот продолжительности сна. Ну, а взрослые уже понятно, да, как, как мы с вами спим. Здесь что самое примечательное? То, что дети 1-4 лет спят максимально адекватно в, ну, в соответствии с нашей физиологией. То есть можете вспомнить… Блин, я постоянно забываю эту штуку. «Испания». Вот, сиеста, да, сиеста. В принципе, да, ну что за ленивые люди? Почему они позволяют себе спать днем? Физиология, они просто ее не игнорируют. А, следующий график. В принципе, то же самое, но в цифрах. Сон не статичное явление какое-то, которое закладывается в нас раз и навсегда. Нет, сон стареет вместе с нами, и он тоже развивается. Причем самое интересное здесь, вот в левой части графика находится, это дети до двух недель. Они позволяют себе спать о наглость от 16 до 20 часов в сутки. Причем соотношение ортодоксального и парадоксального сна 50 на 50. Человек, это сейчас просто пища для, для ума, это вопрос без ответа, просто подумайте об этом перед сном. «Человечек, только что буквально появившийся на свет, 50% времени своего сна проводит в сновидении. Что он может там видеть? При том, что он ничего не знает о внешнем мире. Количество событий, с которыми он столкнулся, стремится к нулю. Да, Это, простите, титька мамы и в принципе ничего». Тем не менее, 50% времени он проводит во сне, он видит сновидения. Какие события он там проживает, никто не знает, спросить его мы не можем. Дальше, до 18-20 лет мы видим мощное нарастание ортодоксального сна. Тоже запомните эти цифры, это с чем соотносится? С мощным, с интенсивным развитием организма и с периодом полового созревания, когда человек очень плотно формируется и растет. К концу жизни потребность во сне, во-первых, падает, во-вторых, сокращается фаза парадоксального сна. Чем старее мы, тем меньше мы видим сновидений. Но ортодоксальный сон более-менее пытается удерживать позиции. Следующее. Теперь немного о том, как спят разные виды. Разные виды спят по-разному. Здесь мы буквально на пару секунд, чтобы коллективно посочувствовать коровке, которая, во-первых, бодрствует большую часть, подавляющую, просто подавляющее количество времени бодрствует, чуть-чуть ортодоксального сна и абсолютный минимум того, когда она видит сны. И давайте коллективно позавидуем обезьяне белки которая не отказывает себе в том, чтобы поспать, и при этом четверть жизни проводит в парадоксальном сне и видит сновидение. Вот, это мечта, мечта людей, которые любят оптимизировать свое время. Айтишники, есть айтишники в зале? О, хотели бы так? Да. О, хотели бы так, конечно, да? О, естественно, естественно. Ребята, нет, все очень плохо. То, что хорошо для дельфина, для нас это просто жесть. Естественно, у вас сейчас там внутреннее негодование такое вскипает. Да почему? Как так? Дельфины же могут. Да? Но ну, дельфины могут, у них среда. Это приличное млекопитающее, оборудованное легкими. И оно должно дышать, оно должно контролировать все эти процессы. Если оно вовремя не выставит нос для того, чтобы вдохнуть, но оно тупо умрет. Так себе профит. Да, поэтому эволюция оборудовала их вот таким вот замечательным механизмом, как однополушарный сон. Это касается всех китообразных, которые по большей части, да не по большей части, они всем ликопитающие. Но это еще не предел мечтания ребята, потому что меньшинство из вас, наверное, знает о еще более крутых созданиях это... Вот они, эти ребята научились спать в трех режимах, по полушарию на каждое и всем мозгом в целом. Опять же, ограничение среды обитания. Если морской котик, да и вообще любой другой ушастый тюлен вынужден э -э ночевать в море, по тем или иным причинам деваться ему некуда, он шпит, спит в однополушарном режиме. Ему нужно дышать, ему нужно следить за содержанием концентрации кислорода в крови. Если морской котик, как и любое другое создание из класса там ушастых тюленей, имеет возможность выползти на какой-то айсберг, на какую-то скалу, на какой-то берег, он обязательно это сделает и будет спать всем мозгом. Эти ребята не дураки. Причем феномен однополушарного сна не совсем с очень большой натяжкой, с очень большими допущениями встречается и у людей. Но э, по отношению к людям некорректно говорить, что это однополушарный сон, потому что это патология, которая встречается при поражениях головного мозга. Это инсульты, это нейросифилис, если вам угодно, это ну вот, жесткие вещи. И там наблюдается очень-очень-очень отдаленная картина однополушарного сна. Причем по отношению к человеку, опять же, к человеку, повторяюсь, это очень жесткие вещи. Однополушарный сон ⁇ это не предмет мечтаний. Поэтому сразу откажитесь от этого и не возвращаемся к этому больше. А... Почему? Почему? По Почему нас таких замечательных с мощным потенциалом людей, эволюция оборудовала таким вот механизмом, который заставляет нас треть жизни, в лучшем случае, ребята, потому что многие не досыпают тупо, оборудовала таким механизмом, который заставляет нас треть жизни проводить в каком-то пассивном состоянии, когда мы не приносим пользы ни себе, ни другим, ну и вообще просто лежим, как мешки с картошкой. Ничего подобного. Эволюция не дура. Это раз. Во-вторых, важность сна важности именно той формы сна, с которой мы имеем дело, подтверждена опять же самой эволюцией и тем, что сопоставимые и ну, не совсем аналогичные, но тем не менее похожие картины сна с богатым многообразием вот этих вот стадий, цикличности, фаз и прочее, прочее, прочее, и мозговой активности независимо, подчеркиваю, независимо сформировались у млекопитающих и у птиц. Есть мнение, что сон в той форме, в которой ну, я сейчас имел смелость вам доложить, он пришел с теплокровностью. Как только первая рептилия стала делать первые шаги к теплокровности, к терморегуляции, появились первые зачатки к той форме сна, которую мы имеем. А, ну, игнорировать это ну, можно, конечно, но себе в ущерб. Дальше, самое интересное. итоги. Да? Функциональное значение. Зачем? Чего? Ради мы проводим треть жизни вот в этом пассивном состоянии. Первое. Ортодоксальный сон. Это зарядка наших батарей. Это наша физиология. Это синтез белков. Это аминокислоты. Это синтез фосфаторгических связей, как следствие запасания энергии. То есть здесь, в ортодоксальном сне, наша физиология наводит порядок. Мы, конечно, всяческими силами препятствуем этому, но физиология берет свое, и она будет, что бы вы ни делали, наводить порядок. Парадоксальный сон, мой любимый. Его значение еще более крутое. В каждом из нас, в каждом живом существе есть генетическая программа, которая обуславливает его поведение. Чтобы вам было проще представить это, можете представить себе некие врожденные инстинкты. Не обязательно человеческие, Любого существа, инстинкты, это наше внутреннее. Есть внешняя среда, которая не всегда коррелирует с нашими инстинктами и не всегда с ними соотносится. Она, как правило, враждебная. Парадоксальный сон. В фазе парадоксального сна происходит извлечение нашей генетической информации, опять же, сильно упрощаю, и сопоставление ее с тем опытом, который организм получил из взаимодействия с внешней средой. Память. Мы прожили день, мы поучаствовали в неких событиях, мы отложили это в память. В процессе сна мы извлекаем то, кто мы есть, как мы работаем, как мы функционируем, с, тем, ну, с фактическим положением дел. Это складывается как пазл, рекомбинируется, и на основе этого вырабатывается новая программа поведения на будущее. Каждую ночь, каждый божий день мы накапливаем некую статистику общения с внешним миром и каждую божью ночь мы формируем свою про программу поведения на будущее. По этому поводу хотелось бы пожелать вам всем… А у меня такой вопрос, как, что вообще известно о вещах снах? Ну, Порет. Буду... Не сняться как... ним, а потом это сбывается. Совпадение. Постоянно, всю жизнь? Ну, знаете, вот на, насчет этого, да, я ожидал подобные, подобные вопросы, поэтому я резко так ответил. Есть психика, она очень богатая у каждого, там внутренний мир, внутренняя вселенная, о боже, там, я не знаю, если с вами пообщаться час, там будет такое, чего я, я, с чем никто из нас никогда и не сталкивался. Это ваша психика, ваша уникальная вселенная, которая обусловлена своим неповторимым опытом и так далее и так далее и так далее и так далее. Если вы верите, что есть вещи и сны, ну а к чему вопрос тогда? То есть вы видите некие факты, прям вот один в один. Почему вы еще не в вечной медитации на Тибете тогда? Почему вы здесь с нами? Ну, слушай, ну давайте мы по после в курилке пообщаемся с вами. Я с удовольствием поговорю с вами на эту тему. Меня зовут Рома. Спасибо большое за лекцию, Рома. Очень интересно. 20 минут, или сколько она там длилась, прошли незаметно. Я бы мог больше. А у меня такой вопрос про тот слайд, там где были показаны фазы сна во времени там вот, что-то там в начале было, и ты сказал, что вот, вот, вот он самый ты сказал, что несимметричность вот этой картинки обусловлена тем, что мы живем в цивилизации, и фазы сна, как их чередование подстроились под требования цивилизации, так все-таки получается сон человека, которого разбудил будильник, а если это суббота, я сплю до обеда, то как все будет выглядеть? Или я не хожу на работу каждый день, сплю до обеда? Роскошный вопрос, тоже я знал, что его кто-нибудь задаст. Первое. Почему так? Потому что физиология, да, я уже об этом говорил. Второе. Как, напомните, ребята, вот то, что в Испании... Сиеста! Когда человек спит в соответствии с требованиями своей физиологии, он, во-первых, это не то, что он увеличивает свое время в пассиве, да? потому что человек спя днем это плюс-минус обеденное время и плюс-минус там послеобеденное время, то есть это полуденное и послеобеденное. У него, во-первых, сокращается ночной цикл. Есть, вообще таких циклов от 4 до 6 в норме. То есть, естественно, у каждого есть свои психические, индивидуальные какие-то особенности, и это вещи такие очень неконкретные. Тем не менее, ночные циклы выравниваются раз, то есть, график становится симметричным. Первое. Второе уменьшается время ночного сна. Второе. То есть человек в принципе соотношение сон бодрствования ну, остается. Таким же, опять же, с оговоркой на индивидуальные особенности. А, так, а вторая часть вопроса, можно напомнить? <laughs> я да, пока отвечал, забыл. Ну и если я просто э, буду, не, не будет у меня будить будильник, а буду спать каждый день до Как, опека, как правильно потому, просыпаться, да? да? По сути, со своей. Правильно просыпаться вот здесь. В конце цикла. Цикл – это примерно 90 минут. Я вам сейчас говорю 90 минут, не принимайте это на веру, потому что каждый из нас уникален. 90 минут – это в среднем по больнице. Поэтому это ну, нуждается в индивидуальном уточнении. Что правильно, как правильно просыпаться, чтобы чувствовать себя хорошо, не чувствовать себя разбитым, с пониженными когнитивными какими-то способностями и вообще не вести себя как амеба. Это просыпаться в фазе парадоксального сна. Если вы проснетесь в фазе дельта сна, то это вот пара предложений назад, все, что я описал. Плюс-минус 90 минут. Есть специальные устройства, которые следят за вашим сердцебиением, за давлением и прочее, прочее. могут как бы по этим характеристикам вычислить, в какой фазе вы находитесь. По поводу минимума, раз уж... Вопрос был задан, я отвечу заранее, если, опять же, у кого-то. Сколько минимально можно спать? 4-5 часов. Это физиологический минимум. Есть мнение, что все, что сверх этого, это индивидуальная психическая особенность. и ну, Это наше, скажем, имхо по поводу того, сколько нужно спать. Физиология отрабатывает... За 4-5 часов. Ну, 6 часов, окей. То есть 3-4 полных цикла по полтора часа, плюс-минус по больнице, опять же. это не об... Чем обусловлено? То, что за это время необходимый и минимальный уровень восстановления физиологии и, и психических наших механизмов он достигается. Все, что сверх этого – бонусы. В принципе, все. Да, ну, вот, сейчас нет, просто очередь небольшая, можно? А, да. Мы наступим, да? Мы наступим, да? Мы Еще раз спасибо. Я хотела бы спросить, э, вот, э, судя по последним минутам вашей лекции, э, выходит так, что сон, сновидение – это своего рода синтетическая память. Что-то расшифруйте синтетическая а, память. То есть из обрывков наших воспоминаний мы синтезируем новые видения. В принципе, да, но я бы немного переформулировал. И переформулировал. Я сейчас не вспомню фамилию этого прекрасного деятеля, но можете погуглить потом, в общем. Он описывал парадоксальный сон как небывалые комбинации бывалых событий. В принципе, да. В с помощью, процессе. С помощью какого механизма мы отличаем одно от другого? Что, сон от э, бодрства? Воспоминания. Еще. Настоящие воспоминания, во-первых, мозг не понимает, что такое реальность, а что такое сон. Когда мы проваливаемся в сон, мы всецело там, мы живем там жизнь. Там у нас блокбастеры, в, в худших случаях арт если это кого-то пугает. Но, в общем, там отдельная история, и мы живем в этой истории это вот как раз те самые события, которые мы в той или иной мере прожили, либо аналогии, которые у нас случились с этим, либо ассоциации, которые у нас случились в соответствии, которые породили, там, скажем, да, некие события, с которыми мы имели счастье взаимодействовать в бодрствовании. Это все пишется в память, все пишется в память, все имеет смысл. Любое событие, любой феномен, любой, любой, любой движняк, в который вы имели, там, я не знаю, неосторожность вписаться, он будет иметь свое отражение. Другой, другой, э, другая оговорка в том, что э, сны. Да? Вот. Некоторые говорят, что не видят сны. Некоторые говорят, а я вижу сны. Другие говорят, а я вижу все сны. Ну, ну, в смысле, помню все сны. Не так. Каждый человек э, видит 10-15, ну, максимум хорошо из моего там почтения к публике, 20% снов запоминается. Все остальное происходит в бессознательном режиме. То есть наша, наша психика наводит порядок в нашей психике практически без нашего ведома. Поэтому, ну, да, все, что вы говорите, это правда. Да, это так, так и есть. А, ну, у про. Это полушарный сон, в чем его недостатки по сравнению с двух полушарными, с точки зрения физиологии, с точки зрения эффективности, с точки зрения вот такого? А, по, я сейчас скажу за людей, да, за дельфинов я не скажу. Я с ними не общался и, но ну, как бы, я не владею ультразвуком и так далее, и так далее. И вообще Павлов за такие разговоры, как бы, выгонял своих студентов просто на, на раз без выходного пособия и так далее. Что происходит с животными, мы не знаем. Но те картины которые, ну, картины сна, которые мы можем сопоставить, подобные картины сна, которые мы можем хоть как-то спроецировать на нас, на Homo sapiens, сопряжены с серьезными, очень серьезными, это очень мрачные вещи, очень мрачные, очень тяжелые картины тяжелых неврологических расстройств. Это жесть. Это а? это, это следствие. Мы в норме не живем вот так вот, Нет. как дельфины. Реальная причина, а от опушающего это следствие. А вот что, если, допустим, ну, вот взять тоже не помню название этого животного э, кепители необразно, вот ну ушастые тюлени. Ушастые тюлени, да, он значит. Э, может спать и так, и так. И вот в чем недостаток однополушарного сна, да, для него, например, да, по сравнению с двухполушарных, когда он может выбирать. Но вы согласны с тем, что ушастые тюлен не самое тупое существо на свете? Как это? У вас есть какие-то аргументы? Что это? Да, ну. Человек позволяет себе депривировать сон на несколько суток. Это, по-моему, не, не, не, не самый такой показатель умственного развития, при том, что миллионы лет эволюция делала нас такими, какими мы есть, все ради нашего блага. Это да? А... Почему, а, тюлень, а, ну, а, считаешь, парк, у него среда обитания. Это давление среды обитания. Если бы мы жили в водной среде, я думаю… Эволюция бы как-то разрулила этот вопрос и вот бы перевела нас в подобный режим. А если, пример еще, да, допустим, не однобушарный сон, а остается в относительно бодрствовании в сознании, да, есть, и при этом все вот эти физиологические процессы происходят, которые во сне. То есть, ну, какое минимум... Длительная депривация. Да. То есть это, происходит, это просто происходит в случае. Да? Это жесть. Это жесть. Здесь. Да, да, это уже дискуссия. Можно да. пообщаться, да. Можете подойти в курилку, я с удовольствием. Во-первых, ну, понятное дело, что это будет ситуация, когда нужно не спать очень долго, там, с помощью опять-таки различных стимуляторов, неважно. Работа. Нет, нет, абсолютно бешут, всяко бывает. Каких стимуляторов? Я сразу уточню. Ну я не знаю, кто-то какие-то там может быть там. Я не про это хотел. какое-то нервное напряжение, как, ну надо, например, сутки, полутора, не знаю, как сказать, правильно, двое, трое суток. Э -э бывает такое, и, так сказать, понятно, что там опять напрягается, потому что надо. Э -э Во-первых, когда тебя граничет, вырубит, э -э ну есть ли такая граница, да, условно говоря? Второе. Сколько нужно после любого переутомления, это какое-то фиксированное время, фонга, если есть полтора суток, то, и в принципе, по-любому платить, вот этих четырех-пяти часов, когда там будут все э -э, изменения. И третье, он немножко не связан с этим моментом, но вот насчет того, что мы там ничего не помним. Но получается же иногда, когда у вот тебя какая-то важная штука голову пришла во время сна, ну, мне даже кажется, что такое можно в общем момент там, тренировать, да, то есть какая-то там с укусила, как вы видели и, типа ты вот проснешься и запишешь строчку там, или какой-то выбор, что-то такое. Ну, не знаю, мне, мне кажется, что у получалось пару раз. Я прямо просыпался. На самом деле, очень хочется эту систему превратить в возможность. Сначала про практические. Так, первое – это кратковременная депривация сна. Да? Второе – это восстановительный минимум. И третье – осознанное сновидение я резюмирую первое кратковременная депривация не рекомендуется но и не приветствуется то есть если необходимость заставляет то ничего страшного вырубит вот здесь индивидуально опять же вообще я сейчас расскажу свой опыт да мой рекорд личный 6 суток да, да, любите меня любите меня А зря я старался но тогда я не, не мыслил подобными категориями, это было наспор. Но тем не менее, теперь я имею право удовлетворение внутреннее. В общем, по поводу кратковременной депривации, ну не фонтан событий для организма, да. То есть, если говорить без шуток и так далее, ну, организм ну, не, не будет рукоплескать подобному стечению обстоятельств. Это первое. Второе. Если необходимость заставляет, то можно себе позволить не поспать сутки. Второе. По поводу восстановления вот этой, от суток без сна, да, ну, или там полу, полтора суток получается без сна, на полное восстановление физиологии и психики от полуторасуточной депривации сна требуется две полноценные ночи нормального сна. А на... С разбивкой на, торже, на да, да, да, да, да, да. Подряд, если выспаться там, 12 часов. Это, это нет. Все, что касается биологической мотивации, это, это опять же, вопросы сна, вопросы э, питья, вопросы еды, вопросы секса и вопросы социального общения. Да, да, мы не можем наесться, впрок напиться, впрок наспаться, впрок и так далее, и так далее. Это, вот, внутренний ролик за, это, за этим следит, и поэтому ну, здесь мы не сможем обмануть наш организм. А, по поводу, когда организм вырубится. Организм вырубится в соответствии с вашей индивидуальностью. Вообще, опять же, сильный плюс-минус в среднем по больнице 5 суток. Но это испытание на животных, после пяти суток организм просто умирал. Но в книге рекордов Гиннеса есть зарегистрированные случаи от 11, и потом мне ребята подсказывали, там чуть ли не, не, не там 400 часов с лишним. Но это жесть. Это во-первых. А во-вторых, эти цифры, они не не могут рассматриваться как какие-то правдивые, потому что выборка не, презента... не репрезентативная и единичная. Да? Мы не можем проецировать это на все человечество, на все организмы и так далее. Индивидуальный организм продержался там, 400 с лишним часов, честь ему и хвала. Но не факт, что столько продержитесь вы. Да? Но Причем, опять же, продолжая тему вот личного опыта шестисуточного без сна, После четвертых суток это начинается жесть, это галлюцинации, это дезориентация, это дезадаптация, это ну просто жесть, это сон начинает вторгаться уже в бодрствование. То есть начинаются те процессы, которые а, вообще по-хорошему должны проходить в, во сне. Это говорит о том, что физиология уже впихивается, и хочешь ты или этого не хочешь, она вторгается в твой нормальный режим, ну как нормальный в кавычках, да, режим бодрствования, чтобы восстановить энергию, и чтобы привести в порядок психику. Фу, по поводу осознанных снов, нет. Если вы хотите чувствовать себя нормально и оградить себя от психопатологии, не занимайтесь этим, бога ради. Все. <свист> Кому? Вам или вашему организму? Спасибо за лекцию. Камеры сет... сенсорной депривации. Это вред? А? А? Давай, Донецка, давай. Ну вот э, и, это, и, отмотаем и, вот, на, на мозг, Миша. В самое и, начало. И это следующий. Мы так спим. Почему мы бесимся и не можем уснуть, когда кругом шум? Потому что есть раздражение сенсорики. Почему нам тяжело засыпать, когда вокруг свет? Да? Мы ищем уединенные уголки, закрываем глаза. Тоже не последняя вещь, между прочим, в этом процессе. Мы ищем максимального покоя. Зачем? Чтобы оградить себя от сенсорного раздражения. В принципе, то, о чем вы говорите, камера сенсорной депривации, да? это как раз ограждение себя от раздражителей. В принципе, если следовать вот этой логике, это благо. То есть это позволяет нам с минимальным количеством раздражителей, а в идеале стремящимся к нулю, отойти в сон и ну, спокойно заниматься. То есть рекомендуете? Вообще да. Хорошая а, штука. Пять лет назад был на семинаре в Америке, где обсуждалась э, медвежья спячка у человека. Как ее вызвать и как использовать? Что думаете? А, я ни, ничего не думаю. Я не знаю, что такое медвежья спячка у человека. Я не пробовал засунуть себе лапу в рот. Литургия, в... Литургия, вообще литургический сон описан по большей части в научно, в научно... В фантастической литературе. Нет в физиологии, в медицине, в биологии ни одного организма, который бы смог поддерживать себя в функционально полноценном состоянии. Бесконечно, как они заявляют, долгое время, да, сведя вот какую-то физиологию и обмен веществ до нуля. Невозможно. Ну, там а я, ну я допускаю то, что кто-то кого-то лоббирует, и там нехилая такая отмывка. Из лекции я понял, что спать надо чуть-чуть больше, чем Спать нужно столько, чтобы восстановилась ваша физиология и ваша психика. А как вы будете разруливать этот вопрос? Это на ваш отпуск. Спасибо, Алла Пугачева. Да, подождите, про... спать? А, про... График с Миша, вперед. Миша вперед да. <свят> Я не рекомендую спать под Аллу Пугачева, потому что вот это вот стадия 1, где, возможно, гипнопедия, 5-7% в норме. Тратить это время на Аллу Пугачеву, я думаю, это непозволительная роскошь. Ставьте Достоевского и засыпайте под Достоевского. Он будет складываться вам на подкорку. Не факт, что вы зап... психом? Не, от Достоевского вы станете с, пихом, с психом стопудово. но вы будете знать Достоевского.